купил машину совершенно недавно вот новенькая машина ехал с дачи по трассе и там настилали новый асфальт я не заметил попал камешек в лобовое стекло страшно расстроился потому что в общем то я пенсионер и ну у пенсионеров всегда свои проблемы в этом плане в интернете нашел фирму которая занимается ликвидацией сколов стекла подъехал сюда Приняли любезно, буквально за 20 минут стекло лобовое починили, ну фактически ничего не видно. То есть я очень доволен, успокоился, давление нормальное стало, да, все в порядке. Спасибо большое вот, коллективу этого автосервиса, в общем-то проблем никаких нет у меня, спасибо.